Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну, приближаются праздники. Кто отмечает, кто не отмечает, но у многих, так сказать, длинные выходные. А какой праздник без денег? Деньги – это тоже, тоже энергия, которой ну, большинству из нас постоянно не хватает. Постоянно какие-то у нас желания, что-то хочется – и ну, каждому человеку необходимо хоть какое-то количество денег Поэтому сегодня хочу дать вам простую мантру Мантру, которая, так сказать, ну, повышает благосостояние Мантра простая, прочитаем ее с вами как, как это мы уже делали по чакрам Снизу вверх, чтобы было все так Грамотно Но, знаете, вот Мантры, они Так сказать Ну, не сразу открываются То есть вы ее узнаете Для начала там читаете С кем-то Проговариваете Потом она у вас уже в сознании сама звучит И чем чаще вы ее произносите тем больше она у вас раскрывается. Поначалу, может быть, для вас это просто какой-то набор, набор каких-то слов непонятных каких-то каких-то звучаний, которые ну, смысла не имеют. Но потом у вас начинают появляться чувства. То есть вы привыкаете к мантре, мантра привыкает к вам. И вот эти вибрации, эта энергетика, вы как бы э, подключаетесь подключаетесь каким-то Каким-то силам, каким-то божествам. Ну, лучше, конечно, к благостным. И в конце концов, недаром, знаете, вот там в буддизме, там, к примеру, сто тысяч раз надо какую-нибудь мантру прочитать, чтобы ее познать. Ну, я не призываю вас по сто тысяч раз. Но если вы ежедневно там, читаете мантру, а если тем более читаете ее по чакрам, про себя, либо вслух, Эффект появляется. Так что не ждите прямо мгновенного эффекта, но, но он возможен для людей, так сказать, чувствующих, думающих. Эффект возникает. Так что давайте, давайте сегодня мантру, так сказать, на благосостояние. Потому что оно... Ну, и в следующем году нам не помешать, потому что год и этот был нелегкий, следующий ожидается еще почище. Поэтому нам надо его как-то с вами, друзья, пережить, бодро, так, даже, я бы сказал, весело так, на кураже. А мантра в этом, ну, их много на благосостояние есть. Ну, вам сегодня дам, дам одну такую, это простенькую, но эффективную. Эффективную я пробовал. То есть всегда начинает вот чувствуешь там поджимает финансово так немножко по это, почитаешь почитаешь уже какие-то варианты появляются какие-то там какие-то там заказы деньги там ну кто чем занимается откуда-нибудь да это приплывают и сразу сразу на душе веселей и есть возможность заниматься духовными практиками потому что тоже <должны> совсем уж без денег потому что ну естественно у нас всех это кроме наших личных нужд, еще есть родственники, дети, животные. А всем им надо чего-то чего есть. Поэтому собираемся силами, не, не грустим. И значит, по-нашему, как мы уже делали, кто вот, читал уже со мной мантры, и начинаем. Я потом в комментариях текстовочку этой мантры дам. Она простая. Значит, спокойно, расслабленно садимся, концентрируем внимание на самой нижней чакре. Эта чакра, вот насколько ваше внимание позволяет вам опуститься вниз, под ваши стопы, настолько и вот читаем. Внимание там и читаем. Ом, хрим, клим, шрим, намаха. Поднимаем внимание выше, метр под вашими стопами. Ом хрим клим шрим намаха. Концентрируем внимание на обеих ваших стопах. Ом хрим клим шрим намаха. Внимание поднимается, перетекает на колени. Ом хрим клим шрим намаха. Внимание в копчик. Ом хрим клим шрим намаха. Внимание в крестцовый отдел позвоночника. Ом-хрим-клим-шрим-намаха. В поясничный отдел позвоночника. Ом-хрим-клим-шрим-намаха. Грудной отдел позвоночника между лопатками. Ом-хрим-клим-шрим-намаха. Плечевые суставы внутри суставов. Ом-хрим-клим-шрим-намаха. Локтевые суставы. Ом хрим клим шрим намаха ладони Ом хрим клим шрим намаха опять в локти поднимаем внимание Ом хрим клим шрим намаха плечевые суставы Ом хрим клим шрим намаха между лопатками позвоночный отдел грудной отдел позвоночника Ом хрим клим шрим намаха. Шей надел позвоночника. Внизу в самом. Ом хрим клим шрим намаха. Центр головного мозга. Ом хрим клим шрим намаха. Родничок. Ом хрим клим шрим намаха. Метр над вашей головой. Ом хрим клим шрим намаха. Внимание переносим в бесконечность наверху, насколько ваше внимание хватает. Ом хрим, клим, шрим, намаха. Опускаем внимание в центр груди. Не в позвоночник, а прямо в центр груди. Вот где, где ваше сердце. И читаем прямо в сердце. Ом хрим, клим, шрим, намаха. Все, дорогие мои, проделали. Занимает всего. Всего там. Минута-две, а мантра на обретение благосостояния прочитана, и уже вибрации вокруг вас, энергия вокруг вас начинает начинает формироваться, формировать вот эти денежные потоки. Откуда они придут? Знают только на небесах. Но что-то должно хорошее произойти. Все, дорогие мои. Еще есть у меня еще мантры на благосостояние, Но, если вам понравилось, пишите. Пройдем все уж праздники у нас длинные, так что начнем удачу привлекать в, наше, в, наш, в нашу жизнь уже сейчас. Не дожидаясь, как говорится, Нового года. Все, дорогие мои, пока!